Uh, Turn off this uh, music! music. Пока нету видео. Куда я вообще попал? Ай ай уй, Понятно. thank you, Raymond! You saved me! Don't let your kids watch it! Если вы хотите посмотреть что-нибудь, ждите. Очень долго, если он. Отписывайтесь. Ну или нет. Может быть, админ когда-нибудь вернется в эту группу и напишет что-нибудь. Обязательно. Я сто процентов говорю, что ты не несешь за бред? Эймон, мне нужны к доктору! Эймон, мне нужно к доктору! Быстро! Будь Свежего что ли глотнуть? И потом, знаешь, я тут все вперед да вперед хожу, а тут думаю, дай-ка задом попробую, перепутаю маленько. Вот и весь секрет, честное слово. задом попробую, перепутаю маленько. Еще не конец! Или все, выключаю мне хуйста.